Всем привет, с вами Конор Позитив, сегодня мы поиграем в игру под названием Call Beauty Module 2, Call Beauty Multiplayer 2. Как видите, я захожу, сейчас подождем с вами, так, Играть, играть. Как видите, мне какой... Можете писать. Ха-ха-ха, охо-хо, охо-хо. Я не обижусь. Угу, даже не усмотрел. Ребята, болят, не могу вообще. 14 минут, ребят, подождем. Извините, что я так тихо говорю, у меня отец спит. если мы отвалим мы подключаемся как бы на вроде подключаемся эту карту уберем Кстати, я потом, может быть, расскажу, как можно научиться хорошо стрелять. Но я еще учусь, ребят. Уж не видите меня. Опять нам приходится перезаходить. На серу я кинул руины. Сейчас... Ой, я же сказала, они где-то прячутся. можно лучше на где три человека. Тут моя любимая карта на лодке. Ух, мы сейчас не мою любимую. А, нет, теперь сейчас не мы... Нет, мы не мою любимую команду. Будем играть. Скружайся. Вот, как видите, я себе уже отдумал оружие, mm. Я же успела выстрелить, Думаю, два. О, блин, ребят, я его не он лежал Уже. Yeah. Yeah. Я слышать, там, например, но звук, Вот у меня. Вот, вам, да, Раньше не Как у меня? Что-то у вас у меня Что Что -то. Что -то хорошо. Взяли за это. Просто. Паруха. Глубокий хренка у хрен. пинку меня очень большой почему сами так сейчас по очень другая постоянно вот общем, давайте Поищем карту какую-нибудь, давайте надеюсь у меня слышно звуком на и звук Как так-то ее Она, ребята, не расстраивалась » «Нет, просто нанесп版уйте. Да ну Сколько у нас уже тут 15 минут уже идет. Я чуть-чуть так все, чтобы он не слышит меня, было я надеюсь, на записи меня будет хорошо слышно. Я проверю. Если плохо будет слышно, пишите в комментариях. Лука. Так, ладно, не буду пробовать я тебя канал. это же парень не помню, что парень же. ну вот, ребят, я наверное, на этом буду заканчивать То что, видите, как бы игра была хорошая если вам понравилось это видео, ставьте нет, ладно, чуть-чуть с вами еще поговорим или нет? Нет, ребят, я закончу на этом, с вами был куна Позитив. Надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забывайте, надеюсь, вы будете нормальными подписчиками, не просто вот подписались, не будете смотреть, не будете ставить лайки, если будете ставить лайки, писать комментарии, а с вами был Комнар Позитив, пока, -пока.